Всем привет! На связи Офисерк, и сегодня я возвращаюсь из своего небольшого такого путешествия. Встречайте меня! Я прибыл в аэропорт, офисерк меня попросил сюда приехать, надо ему сейчас набрать. Интересно, с чего это вдруг он решил меня оповестить о том, что мне нужно быть в аэропорту, еще и машина захватить. Так, ну что? Эфисер, прием! Да-да, да, да, да, это я, я. Hello. что там ты где-то летишь что ли? высота 3000 метров над уровнем моря ух а чё ты там забыл ты вообще как собираешься назад в лос-сантос я лечу лечу Короче. лечу а так это ты на этом вертолете гребан это я синенький жесть какая ну давай садись я тебе привез тачечку твою. О, это синяя я или помню. красная? Они только по цветам а, различаются синенькая. сверху. Твоя синенькая. О, спасибо. По цвет вертика и футболочки. Ох. а вон ты где? Давай садись, наконец. Я наконец снижаюсь. Наконец я не буду садиться. Ясно все с вами, уважаемый ФСР. Давай, садись на метку. Где ты там? О, вот он. Я снижаюсь. Смотри, только вертолет не раздолбай. А то потом не расплатишься за него? Ну, ты приземлился. Окей. Ура выходить. Давай, выходи. Здарова! Дай пятюню! Да вот дал пятюню! А ты крен на меня ногами пятюню-то даешь, руками надо. Это зимний вариант! Да. Ладно, погнали, короче. -о, -о, -о, -о, -о, о, какие машиночки! Да вообще офигенские! то то новенькое, под цвет шортиков и футболочки. Ну да. Неплохо, я вот. съездил, отдохнул, даже успел разборку произвести тут. Понимаешь? А ли. что с чем разбирался-то? с владельцами биткоинов. Теперь а, все понятно. битки мои. Ясно, то есть криптовалюта, русь, понятненько. Слушай, ну у нас тут тоже много всего интересного было. Поехали, я тебе тогда покажу, что у нас новенького. Давай, давай. Ну, Новенького-то не так много, но в принципе вполне себе прикольно. У нас тут весь город шумит насчет казино. Оу да. Его У будут как Закрывать? А даже открывать да Нет, открывать, его же не было до этого Ты Неплохо что? Куда Открывать <с Можно <с же куда-то Место какое-то для траты денег Погнали, так. я как раз Проведу экскурсию туда. Лечу, лечу Так, только осторожнее то а тут можно прям конкретно взлететь Так, ага нам теперь налево надо. О! Личника, господи! Ух ты ж ты как тут, а? Да вот да, как-то очень уж мощно. Так, ну и в принципе нам дальше вот сюда. и вот. И напрямки дальше. Отлично. Слушай, что погода такая достаточно неплохая, хотя тумана дофига. Утро-утро, что тут скажешь? что тут за подрез то такие О, ты там едешь отлично да я рядышком это хорошо это хорошо так дальше нам а как раз напрямик отлично. не надо ничего выдумывать прям мимо центральной площади ух вот ты едем дальше едем да Ох, oh, что это за тачки у меня тут? Капец какой-то. Меня тут немного шоркают все. Видать. Ну меня тоже. Встречают? Меня тоже. Да, как всегда, как обычно. Прям вот. Классически, скажем так. Ты там где хоть? Я тут у тебя на хвосте. Да? Ч-то я не вижу тебя на хвосте. Вон он я. Так, давай вот здесь поворачивать, короче. И вот мы как раз будем уже на месте. Mm -hmm. Да, около ипподрома. Так, поворот, переворот. Да-да-да, и вот у нас как раз казино. Вот оно замечательное. Mm -hmm. Нарушаем две сплошные, ну и, собственно говоря, приезжаем вот сюда. Хом. Oh. Чё? Тут ты вообще дал? раскидано, все разбросано. Да, тут прям реально что-то строят. Да, Прямо тут начали ну, зайти. Мы... Все-таки не разрешают. Не, не, не, ты что? Еще ну, здесь строят. Вот стекол нет уже, хорошо. Ну это да, это да, и прям кирпичей дофига, разная проводка. Еще тут, короче, была вывеска недалеко. Сейчас, вот здесь вот, вот. И ее сняли, смотри, остались только одни крепления. Hmm. Так, только осторожней, тут нас тачки разнообразные гоняют. Она была до того, как все это начали переделывать. Так uh, же да, она была до того, да. Что типа opening soon, ждите открытия. Вот теперь вывеску сняли, и мы уже ждем, когда у нас тут будет казино. Прикольно. Обещают, что скоро-скоро, буквально на днях должны открыть казино. Вот. Так что ты вовремя приехал. Очень даже вовремя. Ну, что, я думаю, погнали по Барагозим пока что. Я казино, думаю, может быть, съездим, попозже. переоденемся? М -м я думаю, можно, в принципе. Только вот вопрос, какой магазин у нас ближний. <главное> Давай, вот самый ближний. Он у нас тут. Ехай за мной. Возле домика, да? Да-да-да-да. да. Который на... Прям... на продажу. Он прям недалеко совсем. Я надеюсь, что мы об одном о том же магазине. <свят> ну, 800 метров мне указывают. Ну, мне я... показывают уже 500. Так, Еду. вроде как сюда, правда машинки уже пошоркали. Так, так ну вот я, короче, сюда приехал, в mm -hmm. О, тут, кстати, парковочка есть замечательная. Так, ну чё, раз мы с тобой готовимся к тому, чтобы в казино пойти. Я думаю, нужно одеться как прям... Как прям богачи дикие. Да. Давай. Так. Начнем, Начнем с связанных шапочек. Я понял, я Не-не-не-не. Эй, блин. Федоры. Ковбойские шляпы. Так, сейчас так. мы делимся Трилби. не не не не Хм. Армейские свитера. Хм. Цилиндр. Так, О. ну деловые рубашки тут не наденешь. Так. Окей, сейчас есть одна We небольшая идейка. Джаки. Ох, ох, ох, ох. Нехило, нехило. Что не так? Да я смотрю костюмы. Ну не. Так, где-то были брюки тут. Блин. Так, возьмем брюки взять. О. -о, -о. Кстати, брюки выглядит. от костюма, грабители, брюки от кутюр. Хм. хм, какие бы брюки от кутюр бы взять? Really Тоже брюком теплые. Так, Тёмные, синие серые черные брюки. Это вообще не то. Порт явно не для меня. Так, костюм. Так. Узкие брюки с золотой вышивкой за 50 тысяч. Ну, в принципе, можно, почему бы и нет? Сейчас мы здесь еще посмотрим. Так. Ох, йо! Нифига, я офигел, прям. Когда увидел это все. Так пиджакет кутюр. Верхняя э -э -э. одежда. О, есть два пиджака, закрытый, открытый, пожалуй, пожалуй закрытый. Так интересно, интересно, может быть вот так и оставить, ну ка а Рубашечки. Ой, нет, рубашки. Тупый. Под моим пиджаком нельзя менять. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, что у нас тут еще есть? Не могу найти какие-нибудь футболки, блин. Хотя нашел. Так. Хм. Ох, йо. Так, нет. Не хочу, может это? Хм. Интересно. Хм. Что бы подобрать? Блин, Даже не я не знаю, сколько футболок накидали. Угу. Так, ну давай тогда вот так. Так, что у нас там еще? У нас там еще обувь. Все, я like нашел ту самую футболочку. Так. Ну oh. туф и кофейные надо. оксфорды. Отлично. Так, но мне еще нужно очки. Обязательно очки. Так. часочками у нас там какие-нибудь крутые белые блин ничего не вижу я кстати даже далеко ходить за очками не буду в принципе тут есть вполне так, пока эти вот нормальные но я не знаю хипстерские не очень хотя почему бы и нет можно можно так что у нас тут еще? Где-то аксессуары должны быть? Белые ботинки, которые выглядят как кроссовки, блин. Надо туфли найти. А там есть строгие туфли. Там есть прям строгие туфли. Сейчас я попробую. Так, где у нас тут аксессуары? Пускай будет так. Так... Мне, не хочу. Че? А че мне штаны заменились? Эээ. -э -э. А потому что ты не рассчитал, видимо. Ну ладно, пусть значит будет. Нет, давай иди меняй. Игра решила. Давай иди меняй. Блин, капец. Так. Отлично. Так. Часы не часы. Где там перчаточки? <соспит> О. Не видно серьги. Нафиг не <соспит> надо. О, все, я готов. Я готов идти в казино. А ты готов идти в казино? Подожди, я бабушку сниму. <соспит> Давай. Часы бесполезно. Ну-ка. Посмотрим на этого офигительного парня. О, да, о, да. Ну, не на офицера, конечно. Там, да. Джентльмен. Эй, блин, капец. Гоночный. Нам с тобой или... только грабить средневековые какие-то. Банки? но я даже не знаю. Че ты там выбираешь, ты, я не пойму. <реклама> Нормально? брюками? Объясни мне, пожалуйста. Они сами так поставились, так что я не виноват, я пошел. Раз они захотели, значит, они будут. Ну, давай, давай, выходим, выходим. Отлично. Ну что, мы готовы с тобой в итоге, получается, идти в казино? О, да. Осталось только дождаться, когда оно откроется. Ладно, погнали пока по домам тогда. И встретимся уже с тобой, когда казино будет открываться. Пока будем отдыхать. Всем спасибо, что встретили меня сегодня. С вами были Дэл и Эфисерк. Огромное спасибо за внимание. И до скорых новых встреч уже в казино. Thank you.